Но и все-таки не могу не вспомнить э -э, казарменную жизнь. Вот если мне тогда кто-то в начале 70-х годов сказал бы, что ты будешь это время вспоминать как самое счастливое в жизни, я бы, конечно, назвал его полным придурком, да? А вот сейчас, когда уже прожил за 60 лет, я понимаю, что это действительно время в казарме, было самое счастливое время в моей жизни. Я не к тому, что все должны ходить строем и жить в казарме. Но вообще для мужиков какое-то время пожить вот так среди нормальных мужиков, это прекрасно. Итак, песня про казарму. Ну, у нас, правда, были интересные казармы, я как-то уже рассказывал. Значит. Одна была на набережной Мариса Торреса, это прямо напротив Кремля. До нас и после нас это называлось и называется Софийской набережной. А вторая казарма была на садовом кольце, на Садову с спасской. На садовом, на мариста... А нет, чуть, чуть пониже делаю. Сейчас человек пройдет. На садовом, на мариста Удивля, если на самих себя Редкий день мы выглядели трезво, Алкогольный ужас возлюбя, Курим пьем и, усмехаясь кривом, Рассуждаем, что такое мир. Жизнь понять поможет только пивом, Да советской Честерфилд, Филд Говорим о будущем и прошлом Не имея нынешнего дня Только в поведении нехорошем Нас не надо очень обвинять Мы вообще-то за любовь и нежность Знаем толк в театрах и стихах Только вместо идеалов прежних В наших духах Шахнычи, суета, Говорят по своему влечению Мы пришли в секретные пока, Раз такого в общем назначении, Раз такие в сущности войска, Бог простит нам наши прегрешения На земле, а может вне земли. А пока есть женские колени Водка, вина, пиво, Жигули А пока есть девичьи колени Водка, вина, пиво, Жигули